Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся в магазине компании Теплый Пол, и сегодня я хочу вам показать и рассказать и доказать, что Теплый Пол это очень просто и смонтировать его может легко каждый. Итак, дорогие друзья, перед нами находится кабель, который называется мат это кабель европейского производства фирмы Эберле площадь укладки 1 квадратный метр чем хороши маты они хороши именно тем что их можно непосредственно укладывать под керамическую плитку а на нее сверху уже потом наклеивать керамическую плитку подложка здесь не нужна все делается легко и просто. Вот у нас на коробочке имеется полная инструкция того, что нужно, необходимо сделать с нашим матом. Первое. Подготовьте место для установки терморегулятора, монтажную коробку. Терморегулятор в данном случае мы предлагаем вам дешевый, поскольку это у нас экономичный вариант. РТС-70 Итак, РТС-70 Это очень хороший терморегулятор С которым мы работаем уже на протяжении многих лет И практически безотказно В комплектацию входит сам терморегулятор И термодатчик Вот, посмотрите, терморегуляторы, здесь имеется термический датчик. Термодатчик укладывается между витками теплого пола при монтаже. Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы разложить наш мат? Вот, как видите, мат, этот кабель у нас разложен на сетке, витки его уже идут с определенным шагом и направляющие здесь не нужны. Вы просто эту сетку раскладываете так, как вам необходимо. Вот. вот подводящие концы. Итак, что мы делаем на первом этапе? Подготовьте место для установки терморегулятора, монтажную коробку и подведите туда питание. Уложите нагревательный мат на ровную сухую поверхность. Монтажные концы нагревательного мата заведите в монтажную коробку. Следующее. Когда вы будете укладывать мат, то, пожалуйста, не разрезайте ни в коем случае сам нагревательный кабель. Сетку резать можно, а кабель резать ни в коем случае нельзя. На следующем этапе, если вам нужно развернуть мат в обратную сторону или чтобы обогнуть какое-то препятствие, разрежьте сетку мата в нужном месте, не повредив кабель с последующим разворотом на требуемый угол. И последний, четвертый этап. Уложенный нагревательный мат на первом этапе заливается 5-миллиметровым слоем клеевого раствора. После высыхания на втором этапе на плиточный клей укладывается керамическая плитка. Толщина может составлять до 2 сантиметров клея. Срок гарантии на этот пол мы даем 10 лет. Обеспечивает температуру помещения до 25 градусов. Срок эксплуатации до 60 лет. То есть не смотрите на срок гарантии 10 сама эксплуатация 60 лет. И даже если у вас по истечении 10 лет что-то происходит с вашим кабелем не так, вы всегда можете обратиться в нашу фирму. Мы приедем, продиагностируем, протестируем оборудование и заменим на нужные элементы. По окончании срока гарантии это будет уже платно, но согласитесь, 10 лет это очень хороший гарантийный срок. Если у вас есть сомнения, подключите ли вы терморегулятор, но не хотите приглашать электрика, я хочу вам сказать, что здесь все интуитивно, верно, и вы не ошибетесь. L и N это фаза и ноль, на контакты 3, 4 сюда подключается у нас теплый пол. И контакты 6, и 7 предназначены для подключения самого термического датчика. Ну вот и все, дорогие друзья. Теперь я надеюсь вам понятно, что теплый пол ⁇ это легко и просто. Приходите к нам, покупайте, и вы не ошибетесь. Вот данной комплектации теплый пол. Обойдется для вас примерно в 4000 рублей. Зато ваши ножки будут в тепле. И ваша ванная будет лишена грибка, плесени. А вы сами знаете, насколько это важно, чтобы мы жили в экологически чистой обстановке. А мы желаем вам успеха. Приходите к нам. Мы находимся. Торговый центр «Галерея. Строение 1Р». Всего доброго! А с вами была Диана. Ждем новые видео.